Всем привет, меня зовут Роман Переборщиков, я руководитель просветительского проекта «Курилка Гутенберга», и это наш подкаст «Стань учёным», в котором мы говорим о науке с разными <laughs> учеными, популяризаторами и организаторами. Вместе со мной Игорь Тирский, мой соведущий. — Привет. — И сегодня у нас гость Максим Гревцев, программный директор информационных центров по атомной энергии да. А, Привет. Да. Привет, Максим. Первый, первый вопрос. Ты сегодня. Я сегодня? Ну, у меня обычно коронный вопрос, но <свят> я его не буду снимать. А, про пандемию. Я Смотри, мы с тобой а, в какой-то степени, вот у нас уже было 8 подкастов. А, и сегодня первый подкаст, в котором мы говорим не с ученым или популяризатором, а с организатором. И что особенно близко для меня. Расскажи про, собственно, наверное, то, чем конкретно ты занимаешься в ИЦАЕ, чем вот ваша организация занята в основном. Что такое ИЦАЕ вообще и почему? Я перевожу, это транскрипция, только что перевел. Да... Привет, друзья. Да, Сеть ЦАИ – это некоммерческая организация, которая занимается организацией онлайн и офлайн мероприятий. Мы говорим о науке, о технологиях, и стараемся делать так, чтобы обыватели, я сейчас использую такое некрасивое слово, люди, не занимающиеся наукой, могли пообщаться вживую с носителями научного знания без посредников. Это вот наша такая диалогия. У нас есть много проектов, направленных на то, чтобы мы в регионы, а мы работаем в 20 регионах России и в Минске, вот чтобы в регионах приезжали ученые, инженеры, там, врачи и встречались с людьми. В Москве этот рынок перенасыщенный, в Питере этого достаточно, а вот чем дальше мы уезжаем, тем меньше таких научных событий случается. А моя роль в этом э, программный директор. я, наверное, формирую повестку, то есть те темы, о которых мы сейчас говорим, и та форма, в которой мы об этом говорим. Просто лекции, это уже скучно. Моя задача сделать так, чтобы и зрителям это было интересно, и чтобы популяризаторы, наши эксперты, тоже получали удовольствие от процесса. Мы не можем платить высоких гонораров, но э, мы даем возможность посетить какой-то регион, мы даем возможность пообщаться с шикарной командой ЦАИ. и у нас, правда, очень хорошие люди, с нами весело, интересно, и с нами отдыхают эксперты, они приезжают там на два-три дня в командировке с нами, и такие, слушайте, мы как в отпуске побывали. И вот моя задача сделать так, чтобы это было весело, интересно, познавательно, и не совсем стандартно. Это если коротко. Вот у очень большого количества людей есть представление, что ИЦА – это такой просветительский филиал Росатома. Расскажи, как вы вообще связаны с Росатомом, и ну, не получается ли так, что, например, вы занимаетесь популяризацией только какой-то атомной отрасли, вообще популяризацией чего вы занимаетесь? А, да, хороший вопрос. Тут, простите, друзья, буду занудствовать и уйду в недалекое прошлое. Наша история началась в 2008 году, когда открылся первый центр, и это было в Томске. А наш учредитель — это Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии Наук, а не Росатом. Но РУСАТОМ, конечно же, является очень важным жертвователем денег, на которые мы существуем. Но при этом мы не входим в контур Росатома, это есть такое понятие «контур». Это э, те люди, которые работают внутри Росатома, на предприятиях Росатома, научно-исследовательских институтов, которые входят в Росатом. Они имеют там доступ к каким-то внутренним системам, э, э, проходке, все вот эта история. Мы не входим в контур Росатома, мы не приходим туда на совещания, там, нам не дают каких-то ценных указаний. Вот, но при этом в начале года э, мы составляем некий такой план, то, чего мы хотим делать, и на, под эти цели получаем определенную финансовую поддержку. Поэтому мы всегда на своих мероприятиях мы говорим о том, что там, наш фестиваль науки организован сетью ИЦАИ при поддержке госкорпорации Росатом. Росатом никогда не диктует нам, что говорить и когда говорить, и более того, не диктует, с кем работать или с кем не работать. А нужно отдать должное госкорпорации. И это легко проверить, достаточно посмотреть на нашем сайте или посмотреть там, не знаю, вконтакте группу любого из наших центров, сколько там присутствуют атомные отрасли и сколько там не атомные отрасли. Станет совершенно очевидно, что мы ни в коем случае не пропагандируем то, что там делает Росатом. Мы стараемся говорить о том, что происходит в естественных научных дисциплинах, почти ничего не говорим про гуманитарную и социальные науки, потому что... Там может быть много мнений, все может так или иначе свестись к теме политики, религии и так далее. А у нас есть два табу – религия и политика. Мы об этом не говорим. Прямо как у нас в подкасте. Да. Не, ну почему можно Ну потому что это в какой-то степени это лицемерие, я понимаю. Но… Я, там, мы, мы это обсуждаем регулярно с нашими коллегами в регионах, с, с моим директором, с коллегами в московском офисе. Мы Время от времени всплывают от эта тема, а где сейчас вот та двойная сплошная, за которую лучше не заходить. И мы понимаем, что, да, конечно, можно говорить и про политику, можно говорить и про религию, потому что так или иначе наш эксперт – это человек, да, и он высказывает свое личное мнение, и он на него имеет право. И зрители в зале которые могут не соглашаться с этим мнением. И здорово, если это будет происходить, будут какие-то споры. Но при этом обязательно есть риск, что найдутся какие-нибудь оскорбленные чувства. Вот. А у нас нет ресурсов, времени и желания ходить, потом объяснять вот эта вся история. Мы просто не готовы к, к вот этой, к этим последствиям. А мы понимаем, что они могут быть. И поэтому, когда мы приглашаем какого-то спикера, я думаю, что вы хорошо Я понимаете, спикером, что да, это... а, большинство спикеров, особенно классных спикеров, они, давайте так, либеральной направленности. <с вот, мы с ними заранее проговариваем, там, типа, ребят, за обедом, за ужином с нами в самолете мы можем все что угодно обсуждать, но вот там, когда проходят наши мероприятия, с, там, с афишей ИЦАИ при поддержке госкорпорации Росатом, давайте мы, по крайней мере, вы сами точно не затрагивать, а если будут вопросы зала, то я там, как модератор, постараюсь разулить так, чтобы и зритель был доволен, и чего-то... Не, ну это совершенно понятная история, потому что я тоже, как организатор большого количества mm -hmm. мероприятий, ну, я не могу сказать, что это как-то проговаривается когда-то. Вот Иногда либо... я прям проговариваю. Но это когда прям очевидно, что человек крайне... Э, заинтересованы в обсуждении каких-то таких тем. Э, в основном всегда хватало того, что... Э, ну, ты просто говоришь, что... Ну, даже эта тема, в принципе, не поднимается. Ты просто понимаешь, что человек, которого ты позвал, э, ты его зовешь говорить о науке, и э, у популяризаторов и ученых в принципе у большинства совершенно нет никаких проблем то есть они понимают о чем это мероприятие куда их позвали с какой аудиторией поговорить и они достаточно ну, как сказать, таких проблем никогда не возникало я скорее про то то что кроме ну то есть по сути ты ответил вы рассказываете про какие-то естественно про науку про технологии на да, да, прессе науки да и Атомные технологии, атомная тематика занимают, не знаю, ну, процентов 15, может быть, не больше. А расскажи про деятельность как раз тоже в ваших региональных центров, Потому что это тоже для меня близкая тема. Вот у Курилки было там несколько десятков филиалов по всей стране до пандемии. И как вот... Возвращаемся к твоей игре, да, любимой теме. Как вы при пандемии -то живете? То есть, как вы организуете офлайн мероприятия Это же довольно сложно сейчас. но и в целом как бы звать людей на офлайн мероприятия ну, Такое сейчас вот. типа Я бы немного добавил, то вы... что, в принципе, как вы э, работали до пандемии, как оно было, так скажем, в классическом варианте, и как, что поменялось с началом 2020 года. Сильно ли уменьшилось оффлайн? Да. Есть, uh, смотрите, на контрасте. То, что было у нас до пандемии. Что такое сети ЦАИ? Это площадка, которая располагается в каком-то городе. Если хотите, могу перечислить географию. Мурманск, Санкт-Петербург, Калининград, Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону, Смоленск, Владимир, Саратов, Ульяновск, Нижний Новгород, Киров, Ижевск, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Томск. Если вашего города не назвали, то пишите. Владимир. Я сейчас пытаюсь вспомнить, кого я мог забыть. на надо. на есть. Я прям вспоминаю географию Курилки. Вот, да. И эта площадка чаще всего она располагается либо в университете, либо во Дворце детского творчества, куда могут приходить группами люди. Понятно, что чаще всего это учителя, которые приводят целый класс, uh -huh. и они приходят на какие-то занятия. Можно выбрать перечень занятий. Эти занятия а, часть про атомную отрасль, часть про космос, часть про там, мировые океаны. Uh -huh. В общем, опять же, то, не только про атом. что-то как, как кванториум, похоже на кванториум. Ну, кванториум — это системные занятия, uh -huh. да, там биокванты, там IT-кванты. Uh -huh, uh -huh. а, а у нас это, так, скорее, просто ты приходишь ä, на... Мы не говорим слово урок, мы очень не Занятие хотим, чтобы... Да, это такое Программа интерактивная. До пандемии у нас там на столах были такие большие компьютеры, нужно было там нажимать на кнопочки, там каждые 15 минут программа останавливалась, и нужно было поиграть. Это такие а -а -а. Игротехники включались. А пока была пандемия, у нас была некая экономия средств на офлайн мероприятиях и мы пустили эти деньги на модернизацию. Мы кое-где обновили оборудование, там экраны другие появились. И сейчас мы работаем над апгрейдом этих программ. В общем, одна часть нашей работы – это стационарно на площадку к нам могут приходить группы и проходить какие-то занятия. И вторая часть работы – это когда мы проводим мероприятия для свободной аудитории. Свободная аудитория – это в смысле не по записи, а вот кто пришел, тот -то и пришел. Uh -huh. И, конечно же, мы не можем контролировать кто эти люди, и чаще всего мы проводим их на каких-то внешних площадках. Это могут быть бары, это могут быть галереи, музеи и так далее. Например, в Екатеринбурге мы каждый фестиваль науки что-то делаем в торговом центре. Там есть такой торговый центр, не буду назвать, как он называется, там четыре этажа только спортивных товаров магазинов. Все конечно поняли, же, да? вся тема, все, что касается здорового образа жизни там, или влияния спорта там, на наш мозг, мы туда пытались запихнуть, и там красивое атомное пространство, и там в центре, там, например, стояла Ира Якутенко и рассказывала там, о ага. воле и самоконтроле. И люди вот так с балконов как будто бы свешивались и слушали то, что она говорила, шикарно. вот Поэтому, конечно, в пандемию... а все, что, все, все образование, которое шло на дистант, группы остановились, понятная история. А, в офлайн внешней площадке а, мы тоже закрыли эту работу. Почему? Потому что будет странно, если мы популяризаторы науки, но при этом не следуем принципам благоразумия и проводим живые мероприятия, чтобы люди общались и потенциально ага. рисковали заразиться. И мы очень быстро тогда ушли в онлайн Отчасти помогло мое телевизионное прошлое, мне было понятно, как строить беседы, как договариваться и, и так далее. То есть для меня это не было таким каким-то большим стрессом. И очень быстро так получилось, что почти в каждом нашем городе тоже нашелся там член команды, который захотел попробовать себя в этой роли. И у нас были как там общие федеральные эфиры на нашем YouTube, так и локальные в группах ВКонтакте, у каждого города есть своя группа ВКонтакте. И очень много всего мы делали а, именно в, о, оффлайн, в онлайне. А, в 2021 году появились послабления, мы почувствовали огромную потребность людей в регионах в живых мероприятиях, и мы стали а, возвращаться к практике живых мероприятий. В этом году мы провели фестивали в Новосибирске, в Воронеже, в Екатеринбурге в Нижнем Новгороде, во Владимире, в Челябинске, в Ростове-на-Дону. Вот на следующей неделе у нас будет фестиваль. Это фестиваль «Кстати». Фестиваль «Кстати», да, называется. В Кирове. К сожалению, мы не смогли провести фестиваль, например, в Мурманске из-за эпидобстановки, в Курске, где мы хотели в этом году запустить наш центр. Ремонт закончился, здание готово, а вот людей пока принять мы не можем. То же самое. Еще там есть регионы, вот мы сейчас в подвешенном состоянии, мы очень хотим провести фестиваль в Смоленске, но там есть жесткие ограничения, что только 30% людей могут прийти в зал, ну то есть и, и пытаешься взвесить, а Надо стоит это, да. ли, да, там вести спикеров откуда-то, для того, чтобы в зале было 15 человек. А, вроде как да, хорошо, потому что все равно будет какая-то трансляция, а, а с другой стороны... Каждый раз такой думаешь, ну, ну да. так неудобно будет перед спикером, будет думать, что мы зал да. не смогли собрать. Максим, ты говоришь по поводу спикеров, и все равно сказал, что лекция это не, типа, не тот формат, который вы mm -hmm. считаете основным. Какие форматы вот, вы считаете а, нужны, и почему, почему ты считаешь, что лекция это уже устаревшее или людям надоело, все-таки лекции люди любят, все равно ходят, и вот почему так думаешь? Да, mm -hmm. тут вопрос, наверное, в том, что наши зрители, наше общие с вами, там зрители-посетители, это не очень однородная среда. В ней есть продвинутые любители научпопа, которые согласны ходить на лекции. Более того, именно лекции им интересны, потому что они основательные, системные, в них реально можно подчеркнуть какие-то факты, что-то понять. А есть люди, которые еще не чувствуют в себе сил сидеть и втыкать. Да? И вот для них мы сделали сразу несколько ток-шоу, где там, через юмор, через постоянную регулярную смену там, говорящего человека происходит такая активизация внимания. У нас есть несколько таких форматов ток-шоу. Наверное, самый первый наш любимый это «Разберем на атомы». Это когда мы выбираем одну какую-то тему, приглашаем спикеров из трех разных областей и обсуждаем. И мы обсуждали там все что угодно, начиная от коронавируса, заканчивая «Игрой престолов». Но очень, в общем, самое главное, что с разных позиций мы смотрим на одно и то же явление. И иногда появляются очень интересные дискуссии между спикерами, между зрителями и спикерами. Это второй формат, это язык Эйнштейна. Мы не оригинальны, мы вспомнили, что когда-то на одном из федеральных каналов был прожектор по Хилтон», такое ток-шоу, когда там четыре комика сидели и обсуждали новости. И мы подумали, а почему бы не посадить за один стол ученых, ученых инженеров, uh -huh. врачей, и они бы тоже обсуждали новости в своих областях. И они как бы объясняют суть новости, но при этом коллеги набрасывают, как uh -huh. это смешно со стороны, и получается, что гогочим. вот. Uh -huh. Иногда получается прямо хохота так много, uh -huh. что ты думаешь, это точно научное популярное так шоу а не просто стендап. Вот. Дальше у нас есть научные чтения. Это такой формат, когда мы находим ну, селебритис в городах. Это могут быть режиссеры, актеры, телеведущие. Иногда там попадаются даже депутаты местные, которым мы даем книгу на Они ее читают, потом приходят и рассказывают, а почему и зрителям тоже важно эту книгу прочитать. Блин, я бы Привет. устроил такое шоу да. в Госдуме. Что, да, что, что почему человек? Я, Это... я, я, я знаю подборочку хороших книг. Очень, Вперед. на самом деле, хороший формат. Обычно наши эксперты, когда прочитывают эту книгу, они такие, блин, спасибо, что вы нам предложили, нам было стремно отказываться, uh -huh. а, но при этом в жизни научпоп мы не читаем, а теперь оказывается, это так важно, это интересно, какие еще книжки посоветуйте в первую очередь. Uh -huh. Это прямо стандартная практика. А, есть другие разные форматы, мы постоянно их дорабатываем, обновляем. То есть вот ток-шоу uh – -huh. это какая-то uh -huh. базовая вещь, которая там, раз в месяц каждый центр у себя проводит. У вас есть какая-то статистика, так скажем, по посещаемости, просмотрам, которая ведется? Ну, то есть вы как-то отслеживаете активность аудитории? Mm. Ну просто чтобы примерно понимать масштабы деятельности. Да, смотри, можно зайти в там, YouTube, он очень непоказательный, потому что мы не вкладываемся пока в, в таргетинг. Это Мы тоже по этому поводу много раз разговариваем, и не потому что не хватает денег, а потому что у гендиректора есть такое ощущение, что если мы не можем выдать по-настоящему качественным продуктом на уровне ну, там, известных блогеров, условно, Шихман, а, то тогда ну, не ничего. надо да вот, типа подтягивайтесь дотягивайтесь а вот когда вы будете уверены что у вас во всех центрах на одинакково невозможно не ну вот такой идеал, он да. так и говорит вот а, а вот вконтакте например там получше там а, иногда бывает одномоментно а, там по 300 400 900 человек разных были в ситуациях а суммарно мы там набираем от 30 там, и до а, больше тысяч просмотров разных эфиров на самом деле, это очень важная и интересная история. Мы такие хардкорные, наверное, прежде всего, в своей голове, и мы недооценивали тот момент, что очень важно менять привычные форматы и свое мышление под онлайн. Все-таки там немножко другие законы работают. И мы сейчас уже пришли к этому сознанию. у нас появляется отдельный человек, который будет заниматься именно работой в онлайн, он будет работать с СММ-щиком, развивать это, именно эту сферу, да. То есть это совершенно точно, мы уже пришли к этому осознанию, и это не навязана сверху какая-то мысль, да, а мы все это прочувствовали, и нет ни у кого никаких сомнений. Поэтому я думаю, что в ближайшие 3-4 месяца будет в этом смысле какой-то апгрейд наш. У тебя на худе интересная такая да. надпись, да, обо всем, что, что состоит, состоит из, из атомов. То есть, в принципе, обо всем, практически. Кроме темной материи, возможно. Но, смотри, да и нет, потому что из атомов точно не состоят какие-то ценности, да, какие-то такие вещи, там, любовь, дружба, вот. Ну, это, по сути, то, о чем ты говорил. Да, если у нас сознание материальное, то, в принципе, может быть и состоит. Нет, я хотел немножко о другом сказать, о том, что вот когда, по-моему, Ричарда Фейнмана спросил или а какое знание нужно передать, если, например, случится какая-то глобальная катастрофа, и все умрут, да, и вот э, нужно передать какое-то знание размером, там, не знаю, несколько слов. И он сказал, что все состоит из атомов, передайте, и, и другие поколения, когда, если они прилетят, там, импланировали кто-то еще, они прочитают это и поймут, что делать дальше, типа? Вот. Не уверен, что поймут, что ну, это будет достаточно, вот, да, но... Поймут, вот, да. но... хотя бы будут понимать, что что-то состоит из мельчайших частиц, и надо копать в этом направлении. То есть об этом уже говорят, не знаю, тысячи лет, и э, несколько было подходов, даже вот древние греки там пытались по -по -по найти подход к тому, что что-то состоит из мельчайших частиц, и в конечном итоге это нам дало возможность вот получить атомную энергию, грубо говоря, электричество в розетке. Вот и, и хотелось бы, наверное, такой вопрос задать. Как ты думаешь, вообще атомная энергетика, она вот выстрелит, то есть будет ли доминирующей энергетикой в будущем, то есть доминирующим источником энергии? Сейчас вот проблема есть, которую решают все. Отказ от углеводородов да, и переход к зеленой энергетике. Но, Мы сейчас говорим о будущем какого горизонта? Ну, я не знаю, там лет 20. 40, может быть, потому что вот в Европе Это очень близкое будущее. Ну, да, в в масштабах да. энергетики это прям совсем Ну вот далеко. и хотелось узнать, что вот ты думаешь об этом. Все-таки ты к этому ближе, чем, например, я, там, не знаю, Рома. Вот а как ты смотришь на это? Нужно ли везде поставить атомные электростанции? И все, и мы тогда забудем о проблеме а, а, недостатка энергии от зеленых источников. То есть я, между прочим, инженер-энергетик, так да, что не а, надо. Ну вот хорошо, ты подтвердишь тогда слова. Тогда сейчас, да, Рома будет третейским судьей. Тут много факторов. Фактор номер один. Мы понимаем, что надо что-то делать с изменением климата. Ага. И совершенно очевидно, что очень большую роль в изменении климата имеет транспорт, угольная, дизельная, вот эта вот энергетика. С другой стороны, мы не можем одномоментно построить очень много ветряков и все покрыть солнечными панелями для того, чтобы бесперебойно постоянно, гарантированно получать нужное количество электроэнергии. По-моему, в 2020 году Илон Маск был в Германии, ему вручали там какую-то премию, и будучи в Германии, которая официально объявила, что не отказываются от атомной энергетики и постепенно закрывают все свои станции, он журналистам заявил, вообще-то, если мы хотим к 2035 году изменить транспорт и сделать его полностью электрическим, то без атомных станций мы это сделать не можем, у нас не будет нужного количества электроэнергии. Его там захейтили, вот и все такое, но он, на своих слов не отказался. И на самом деле, получается, сейчас парадоксальная ситуация. Германия закрывает свои атомные станции, но при этом продлила срок э, угольных до 30-го и даже до 35-го года. Uh -huh. И в пересчете на душу населения Германия и Польша самые грязные страны uh -huh. в Европе, при всем том, что примерно половину своей электроэнергии они получают из ветряков и панелей солнечных. Вот такой парадокс. Поэтому. И все равно им энергии не хватает, они покупают ее у соседней Франции, которые вырабатывают на атомных станциях. Да, у Франции очень много атомных электростанций. Самая высокая доля, 70% всей электроэнергии Франция получает из атомных станций. Вот. И здесь понятно, что... Вопрос во многом политический, но здравый смысл подсказывает, что, наверное, в перспективе 20-30 лет, о которых ты говоришь, наверное, без атома невозможно, потому что термоядерного синтеза пока мы еще гарантированно не видим. А, может быть, в 2025-2026 году ага. все-таки начнет свою работу. Еще в пятом да. году ага. они выйдут на прогнозируемую мощность э, плановую. То есть, только в пятом году. Ага. После этого будет приниматься решение, можно ли эту практику масштабировать. Пройдет еще какое-то время. То есть, раньше, чем в 2050 год мы никак не получим первую промышленную ага. термоядерную станцию. Вот, а климат меняется уже сейчас. А, другое дело, какими будут эти станции. И вот тут много разных споров. Сейчас там доминируют блоки водо-водяные, не буду сейчас погружать ага. вас в особенности. Это ну, поколение... Два контура, один контур вода, да, второй контур вода, а второй вода, контур, да, да. Да. да. Совершенно верно. <связывается> а, но есть альтернативные разные варианты. Спасибо. Например, в, в Томске, а, точнее в Томской области, там есть город Северск, есть ага. площадка, где сейчас Россия строит экспериментальный э, демонстрационный комплекс Брест ОД-300, э, там будет и атомная станция, там же будет а, а, завод по переработке, отработавшего ядерного топлива, и потом после переработки он будет форминироваться в, атомно, в атомное топливо и опять загружаться. Мы хотим замкнуть ядерный цикл, чтобы... Еще а, раз, здесь, слишком быстро. Я должен осознать. Перерабатывает, ну как бы атомная электростанция использует ядерное топливо, и отработанное ядерное топливо отгружают, — Заново обогащают и снова возвращают? — Там не только обогащение. Там дело в том, что есть такие атомные станции, точнее блоки, которые называются придеры, множители. В России они существуют, это есть в Свердловской области, Белоярская атомная станция, реакторы на быстрых нейтронах. Они так устроены, что они повышают концентрацию необходимого нам урана. Там еще и плутония образуется. Так вот, после химической обработки мы можем отработавшее как бы, ядерное топливо обратно ферментировать и загружать в обычный реактор. Я слышал так про то что, есть, то, что есть технология, когда вот от, отработанное ядерное топливо и вот также, ну, то есть реакторы на уже объединенном уране, как-то так, если я не ошибаюсь. На самом деле много, раз, много разных конструктивных особенностей у разных реакторов. Какие-то из них сейчас преобладают, какие-то нет. Например, в Канаде там есть реакторы на тяжелой воде, Канду, в Европе и там в России мы просто обычные водяные реакторы используем. Про объединенный про уран. Все равно должна быть какая-то некая концентрация урана 235, для того, чтобы самоподдерживающаяся реакция была возможна. Вот. Весь вопрос, что урана много, но не бесконечно много. И плюс нужно решить задачу с тем, а что делать с топливом, когда оно уже использовано. Потому что все равно радиоактивность сохраняется. И у некоторых изотопов она очень и очень длинная. А, самое простое решение – выкопать э, яму поглубже, где-нибудь в скале, и там это оставить. И, собственно говоря, так поступают, например, французы, а, так собираются делать финны. А, вот, на глубине там, 600 и плюс метров а, в, скале, в скальной руде это делают. Вот, и, а можно пойти другим путем для того, чтобы не дождаться ситуации, когда урон закончился. Вот сейчас пытаемся мы сделать таким образом, чтобы использовать соотношение обычных реакторов и вот этих реакторов на быстрых нейтронах, чтобы они друг для друга производили топливо. И вот, вот, вот как раз в эти БН загружаются топливо может, А днем, то но можно... Можно... Но это же не может до бесконечности работать? Нет, конечно, не может, но а, мы У можем увеличивать очень тело, да? увеличить продолжительность, когда да. мы одно и то же топливо используем. То есть получается вот та тема, когда говорят, что в Россию могут ввести ядерные отработанное ядерное топливо, кстати, это не то же самое, что ядерные отходы, я думаю, получается, что если отработанное ядерное топливо завозят в Россию, то это хорошо, потому что мы его можем использовать для реакторов на быстрых нейтронах, которые есть, я сейчас так понимаю, только у России. Да, сейчас расскажу. да. Тут есть два момента по поводу, есть только в России, китайцы сейчас очень активно сооружают свой реактор на быстрых нейтронах, по-моему, по планам в двадцать третьем году они хотят его Они, быстрее, они ребята, очень это, быстро да? все это делают, а, вот, а, по-моему, без участия даже России. Но я uh -huh. могу сейчас ошибаться, uh -huh. потому что uh -huh. много всего в этой сфере остается там за кадром, да, uh -huh. и мы uh -huh. не имеем официальных данных. А, отвечая uh -huh. на твой вопрос uh -huh. про, про отходы и про хвосты, вот эту всю историю. Весь вопрос, что считать отходами. Вот у нас там стекранные uh -huh. кружки, да, у нас часто используется пластик. Пластика же тоже отхода, ну да. если ты не умеешь его перерабатывать. И поэтому, там, условно, Германия, которая пытается уйти от всего, что касается радиоактивного топлива, она не умеет его перерабатывать, поэтому выгрузили из, из реакторов топлива, положили его в бассейн выдержки, чтобы там ушло, ушло лишнее тепло, оно там лежит 2-3-4 года, а после этого ты его собираешь, химически обрабатываешь и хоронишь. Вот. А можно его перерабатывать. Вот у России есть такие технологии, которые позволяют его перерабатывать, извлекать оттуда нужные нам ага. изотопы. И это есть... не только плутоний, ага. там много всего полезного можно сделать. Но ага. это технология. И а, они у нас есть. А, есть производство, которые могут это делать. То самое знаменитое ПО «Маяк» в а Челябинской ага, области. В комбинат комбинат да, да, да. «Маяк». Ну, оно сейчас ПО ага. «Производственное объединение». А, вот. А, у французов есть такая технология японцы застопорились. Вот. И по поводу технологий тоже очень интересный момент. Мы очень часто иногда вспоминаем США. Ага. Патриоты и не патриоты. Все Время от времени появляется у нас фактор Америки, страна, на которую все равняются. Так вот, ушедший президент Трамп, перед тем, как не быть переизбранным, он решил озадачиться вопросом того, что американцы теряют технологии и кадры, которые умеют сужать атомную станцию, ага. нарабатывать плутоний и так далее. Достаточно вспомнить, что плутоний для там Curiosity, это да, российский, российский плутоний. Да. В Америке его нет, и там уже большие проблемы с этим. И для Curiosity, и для нового я уже не да, понял. Для, да, что для, его зовут. для Северус, всего, да. Для и это как бы такая очень серьезная угроза для американцев, что они зависимы в а чем-то. Они что там вот, наработали там уже свое? Начали, да, начали да, копать, да. и оказалось, что просто утеряны технологии. Ага. И Трамп э, разработал целую программу по развитию атомной э, а, атомных технологий. Байден пришел и эту программу продолжил. Mm -hmm. Он ее не свернул. И, например, там не так далее, э, американская компания House подписала соглашение, будет строить там два реактора на Украине, потому что mm -hmm. американцы 25 лет ничего не строили. Uh -huh. То же самое с французами. Украин, Украин как полигон. Французы очень Это уже момент интерпретации. Да ладно, я шучу, у тебя конечно. Это хорошие проверенные реакторы, ап по их там много. на самом деле, да. То есть это не никакие эксперименты. Они в Японии строились? Вот эти, да, да, холосты, да. Вот. -то. То же самое сейчас французы. Макрон вот, uh -huh. буквально там, несколько дней назад заявил, что несмотря на все там, просьбы Германии, Франция не отказывается от оборудования станции. Uh -huh. И он наоборот выделяет огромное финансирование, чтобы увеличить количество блоков. Ровно потому, что он не хочет потерять uh -huh. инженеров и технологии. Они вляпались, по-другому не скажешь. Есть такая компания, была такая, огромный гигант Орива. Uh -huh. которая там с «Росатомом» была в топе в крупнейших компаний в этой сфере. И они получили подряд в Финляндии строить атомную станцию. В итоге по какой-то причине, я сейчас не буду вдаваться в подробности, там, до конца, наверное, знают только французы и только финны, что там произошло, но Франция настолько просрочила а, сдачу этого реактора, что на пене они уже оплатили там несколько миллиардов евро. По uh -huh. сути дела финны получают блок бесплатно, uh -huh. ну вот, почти uh -huh. бесплатно, потому uh -huh. что такие больш большие неустойки. Uh, и это серьезная угроза. Мы, они понимают, осознают, что строить, и еще и строить из-за рубежа, uh, это сложно. И сейчас самый большой пакет заказов стройки АЭС за рубежом уровня... Да. Финляндия, Венгрия, Египет, Турция, Бангладеш, Индия, Китай. Это страны, в которых мы будем или уже сейчас строим. Ну, то есть большинство стран это как раз развивающиеся страны. А, Финляндия, а, вот как раз такие... Финляндия, первая, нет, да. Финляндия Венгрия, окей, как бы, да, да, выпадают да. из этого списка. А все потому, что они развивающиеся, им очень нужно очень много энергии. энергии да. Там сейчас пиковые нагрузки появляются, а все хотят уйти от угля. Ага. Вот. И плюс, там есть какой-то клуб стран, наверное, которые ну, почетно, что ли, иметь атомные станции. Там, например, южнокорейцы запустили первый энергоблок в Объединенных Арабских Эмиратах. Ты сидишь на нефти, но при этом ага. ты строишь атомную станцию, и там будет 4 энергоблока. То есть по каким-то таким соображениям давай, Арабы давай решили, что это тоже важно. не, ну это, наверное, так скажем, э, взгляд в будущее, то что нефти не бесконечна и рано или поздно придется диверсификация. А, да, диверси перестану покупать. Э, вот расскажи, э, окей, Росатом крупнейшие так скажем. Э, как сказать, подрядчик по строительству... Или атомных... Проектировщик, строитель, да. Да-да-да, mm -hmm. да, по строительству атомных электростанций в других странах. А строятся ли атомные электростанции сейчас какие-то новые в России или какие-то... Вот... Ну, из последних вот построенных, это вот то, что мне запомнилось, это вот плавучая потес, а, потес. Да, атомная электростанция. Это... Плавучая атомная теплоэлектростанция. Да, это, это, конечно, дико круто, но может ты что-то... Я был и, потес, да, да, да. Про, не, про нее внутри. расскажешь, может быть, и ты что-то про Я нее расскажешь. Я могу тоже много рассказать, И, в принципе, про какие-то новые атомные электростанции. И, окей, в дальнейшем там еще про технологии поговорим вот про это. Да, из того, что сейчас строится, это Курская АЭС-2, там а, сооружается энергоблок ВВР-ТОИ, 1200 мегаватт электроэнергии, по-моему, будет мощность у него, а, недавно относительно завершилось строительство и состоялся ввод в эксплуатацию Ленинградская АЭС-2, а вот ввели в эксплуатацию ПАТЭС тот самый, плавучий энергоблок, это не самоходное судно, его буксировали из Мурманска на Чукотку, если вы не знаете, друзья, в 2019 -м -м году, году да. Да, его отправили туда, в мае, по-моему, да, он начал Это работать. В есть его отправили. А, в мае 2020 -го года да, его ввели да, в промышленную да, эксплуатацию, да. вот он полтора года как уже работает. Из, из, планов. из планов. Почему его туда отправили? Потому что на Чукотке уже есть Глибинская атомная станция, там очень маленькие блоки, и они завершаются в срок эксплуатации, они будут когда-то выводиться, и вот на опережение для того, чтобы сократить долю угольный ТЭЦ там большой, для обеспечения металлургов электроэнергии поставили Патос. Вот. А сейчас вроде бы как ведутся приговоры, что таких потез будет больше, как раз вот в, в, в районе севера, где есть потребности у металлургов прежде всего, но при этом нет возможности тянуть провода или там строить ГЭС. Хотя реки есть, но там так. Ну, Но ГЭС сложная. это прям... Это прям сложно. Да, ну, и это экологически не очень. Экологически действительно это прям изменяет климат-регион целый. Сейчас, мне кажется, ГЭС строят только китайцы, которые плевать на экологию. Есть еще огромная... Ну, это другая тоже история, то, что на Ниле очень большую гидроэлектростанцию сейчас я не помню просто как то ли не то ли еще что-то такое mm -hmm. стоит. <laughs> ну в общем там Египет из-за этого прям Обезвож... обез... <laughs> да, вроде, там да. очень много политических споров из-за этого там чуть ли не войной горят. но это mm -hmm. другая тема. вот из того что я знаю вот сегодня так скажем выработка электроэнергии вот именно атомной в России в районе 25%. Это Нет, 25% средняя... это цель а, к 2000 а какому-то Ну, 20-25%. А сейчас у нас там целых десятых то есть а -а -а. каждая пятая лампочка в России горит а -а -а. на атомной вот, Да, но, но это в среднем по стране, а в европейской части России там до 35% да -да -да. по-моему доходит. Угу. А, вот есть ли, может быть тебе известно, планы как раз по наращиванию... Общей доли атомной электроэнергетики в системе. В, насколько я понимаю, у Росатома есть своя программа развития или стратегия развития, и они ее называют видение 2030. К 2030 году РУСАТОМ хочет получать 40% выручки из неатомных активов. Сейчас Русатом это не только атомная станция, но ну, если интересно... Потом да, ты можешь да. про это а, чуть позже рассказать? Да? да, вот. И в том числе а, увеличить долю атомной генерации до 25% в России. До 25%. Сейчас... 25. Да, это какой 20? горизонт? 30-35 годы. Они же медленно вводятся в эксплуатацию. Да, конечно. Атомные, это не знаю. Ну это да, вот, это, это лет это 5 строительства. 10 да. миллиардов долларов, по-моему, у нас стоит. Вот вся атомная электростанция. А, везде да? по-разному. Ага. Зависит, от стран, наверное, от, от зарплаты, от, <laughs> от климата. Ну, Буквально... Ну, как авианосец, то есть вот целая такая штука. Есть, Нет, это, это очень, назад, это так, очень грубо говоря, Просто как товар, то есть вот там, не знаю, приди, купи атомную электростанцию, построи у себя. Ну, поэтому, есть, как, продавать... как видишь, приходит, покупает. Да. А, расскажи про, вот тоже очень коротко, так как у большого количества людей особенно после событий так скажем в чернобыле паника произошла потом фукусима добавила было как бы еще mm -hmm. достаточно много других аварий поменьше по всему миру вот насколько можно считать безопасными атомную электроэнергетику и те атомные электростанции которые сегодня строятся они так скажем ну, условно, какие технологии в них закладываются, чтобы такого не произошло. А, ну, простите. если ты можешь это как-то прокомментировать. Да, ты знаешь, мне кажется, что атомы, атомные электростанции можно сравнивать с самолетами. Самолеты – самый безопасные вид транспорта. Если мы посмотрим на количество погибших по отношению к общему количеству да. привезенных, то автомобили, а -а -а. которые да, как порядке, бы для нас да. вообще привычная история, вообще впереди планеты. Всей. Короче, пока едешь в аэропорт, это гораздо опаснее, чем летишь да, чем на самолете. Да, даже поезда опаснее. Даже поезда опаснее. Поезд. Как там, самолет упадет на поезд, помните? Да? Вот, то же самое вот. с атомными станциями. А, просто из-за того, что у нас есть некое недопонимание, как устроена атомная станция, а, мы этого боимся, радиацию мы не видим, и поэтому кажется, что вот, вот источник радиации – это только АЭС. Но на самом деле, если вы придете на территорию АЭС, то там иногда бывает так, что уровень естественного радиационного фона ниже, там, чем через 10 километров за пределами станции в ближайшем городе вот атомная энергетика прошла через вот эти кризисы, сначала была авария в Америке, потом был Чернобыль потом была Фукусима. вот и я регулярно общаюсь с атомщиками и могу сказать что по крайней мере то, что касается вот в России, проектировщиков, строителей тех людей, которые работают на станциях я был на нескольких станциях они, а, абсолютные фанаты своего дела, б, а, они очень хорошо осознают существующие риски и опасности. И требования к безопасности крайне-крайне высокие. А, вот российские энергоблоки, которые мы сейчас везде строим, это энергоблоки поколения 3+. А, ничего круче пока никто не строит с точки зрения систем безопасности. А что значит 3+, вот ну, ну, какие-то поколения... пункты можно да. выделить? А, а, там сейчас обычно говорится о том, что существует четыре базовых уровня а, защиты, которые предотвратят то, что случилось в Чернобыле и в Фукусиме. Угу. А, я сейчас буду рассказывать очень... — Ну поверхностно, да. Поверхностно? — Нет, ты не физик. — Не без обобщения, да, поэтому да, уважаемые да. физики, которые сейчас будут меня слушать, можете сходить вытучить попить чаечку, кофеечку, да, покурить, хотя курение вредит вашему здоровью. Вот сейчас отключитесь. Четыре системы базовые. Первая система — это то, каким образом устроено само топливо. Оно спекается до состояния керамической. А, такой, э, в общем, есть такой порошок, он уплотняется, потом отправляется да. в точку, получается таблеточка, все да. правильно. И она спекается настолько, что она выглядит как такая вот реально керамика. Ага. И нужны очень высокие температуры для того, чтобы эта керамика начала плавиться. Если вдруг такое случается, то существуют ä, металлические стержни на основе циркония тугоплавкого, которые не позволят этому топливу, этим таблеточкам, которые вдруг начали плавиться, выйти за пределы. Твеллы так называемые. да. Тоже шарим немножко. Да, твеллы это такие угу. стержни, в которые вставляются. Эти стержни собираются в твеске, эти выделяющие сборки, да, и все это загружается в реактор. Сам реактор сейчас. Это такая махина с толщиной стенок 20 сантиметров из специальной стали, которая сама по себе является очень серьезным физическим барьером. И даже если, как это случилось в Японии, которые, японцы взяли и построили свои эм, дизельные генераторы в подвале, которые оказались уровня, водой, вот, да, да, ниже да. уровня. Вот, и поэтому не было подачи воды и не было охлаждения, охлаждения реакторов. Да. Вот сейчас под реакторами мы и французы строим так называемые ловушки расплава. Это огромная фигня, которая погружается реально под реактором физически. И она ну, это ванна огромная. Такая, такая ванная, да. Но в российской ванне есть еще специальные гранулы цель которых, как только а, начинает температура вокруг увеличиваться, они разрываются, и там специальный состав, который а, заставляет расплавленное а, топливо обратно уплотняться ага. и застывать. Я надеюсь, это не секретная информация Нет, это не секретная информация, я не могу сказать химический состав этого истории, но это точно наше ноу-хау и наши конкретная. Я вот не знал таких. Я тоже не знал. То есть это не просто металлическая фигня, в ней есть еще специальные гранулы, которые... А из чего делается эта ванна... Ты это специальный сорт металла стали. Uh -huh. Это по сути, услов... ну, как, то, чего в И, да, пытались избежать чернобыля, чтобы не было скажу, попадания в грунт. Да, попадание а в грунт. Вот. там, да, там что-то такое было, охладили же эту часть. Ну там, там но это было. другая тема, да, да. чтобы охладить, uh -huh. заморозили просто всю землю под в атомной электростанцией да, идея российских инженеров. Uh -huh. Вот, а теперь, вот видишь, делают специально. Так. Ну, ванны, да. да такие круто. вот ваночки. И, и я даже, насколько знаю, то, что в принципе купол сейчас. Плюс делает... Сам, а, конечно да, же, да. снаружи. Он, а, он выдерживает а, падение самолета. Да, такое, до 20 да. тонн а. Ну, то есть, там, если будет лететь Boeing 777, конечно, треснишь купол, что да. Boing, там, а. насколько я знаю, сейчас вообще неподалеку стоят. <как> <свят> <свят> давно не это не шутка, кстати. Да, полном серьезе а На нет. самом деле, опять же, про систему безопасности. Ага. А, иногда а, так уж получается, что у нас в, в сети ИЦА, и вернемся к месту, где я работаю, у нас есть а, такая программа специальная, мы а, привозим студентов и учителей физики-химии, и организуем для них посещение атомных станций для того, чтобы они побывали, вживую посмотрели, пообщались с сотрудниками, и потом не плодили мифы в головах у ребят, с которыми они работают. Вот. А, и когда мы туда пытаемся договариваться, каждый раз у нас есть отдельно атомщики, а отдельно службы безопасности. И они вообще не подчиняются друг другу. Это отдельная задача отправлять за три недели даты посещения все эти списки, выверенные по нужной форме. То есть на самом деле, вот то, что про систему ПВО, это не случайно. Более того, если я сейчас не ошибаюсь, но вряд ли над атомной станцией вообще-то аэропроверит зона. Да, запрещенная но я про это и говорю отелями. Как на некоторыми городами, на самом деле. Кроме атомных электростанций, в принципе, атом ведь очень много где применять. Я понял твой вопрос. Ты издалека начал, каким будет атомная энергетика будущего. Мы сейчас все говорили про те станции, которые уже существуют, либо нынешнего дизайна. А есть еще новое направление, которое еще 15 лет назад считалось просто фантастикой. Атомные станции малой мощности. И этот сектор пока еще... Ну, в нем, кстати, потесы и существует. По международной классификации АЭС малой мощности это станции до 300 мегаватт. И этот рынок сейчас очень высококонкурентный, потому что в него зашли частные компании. В частности, Terra Power это компания, которая поднадлежит Биллу Гейтсу. Uh -huh. И они две недели назад получили Билди, грант США правительства, <со> правительства США полтора миллиарда долларов на создание первого опытного образца. А, то есть вот в ближайшие 6-7 лет мы увидим, что частный бизнес начинает строить угу. маленькие электростанции. М -м, как ракеты. Вот недавно а, космос был государственным, стал частным, а сейчас вот, вот атомная вот, вот, пошла вот. уже. Ну, на самом деле это у нас такое ощущение, <соц mucho> что, <сказывает> что вот государство монополист да, да, да, в да. России, во Франции, да. А в Америке вообще-то вот. все АЭС приватизированы. Ну Там вообще там все нет единого оператора, да. вот, поэтому там а -а. к этому проще относятся. Но совершенно очевидно, что в мире сейчас нет никакой нормативной базы, по которой нужно смотреть, а какими они должны быть, какие там должны быть службы безопасности. Потому что если к АЭС малой мощности предъявляют те же самые требования, что к большой АЭС, то один киловатт энергии будет платиновым, даже не золотым. И сейчас в этом смысле дальше всего продвинулись Великобритания, Канада и США, они сейчас активно лоббируют проработку законодательства для того, чтобы uh -huh. там через 5-6 лет, когда инженеры смогут дать решение, uh -huh. можно было уже спокойненько вводить в эксплуатацию. Более того, всем известная компания Rolls-Royce которые строят двигатели, например, для самолетов там, или лимузины, у них появилась дочка, которая будет создавать атомные станции малой мощности, модульные, и они уже э, получили, вроде бы как, э, подписали декларацию о строительстве 16 таких малых станций в Великобритании и обещают, что возведение одного блока будет занимать 500 дней. Это очень быстро сейчас. Да, это очень быстро. Их можно вот. несколько поставить. Ряды, Есть альтернативные решения и в Канаде, mm -hmm. э, и в Китае, и в Японии. То же самое уже упомянутый мой, Эммануэль Макрон заявил, что он выделяет миллиард евро на разработку французских аналогов. Причем у французов уже была, э, был такой проект, постучился казус, его даже представили. Э, я, я сейчас забыл, как он называется. Мы добавим. Да, что там со а, словом «блю». И... А оказалось, что, по Gordon сути друг. дела, <свят> это немножко видоизмененный э, реактор, который строит на французских а. подлодках. А -а -а. <свят> и, и вот тут же все засекретили, убрали всю информацию то есть они пока не готовы выпродавать как омоческую установку. Так я вот тоже думаю, вот на подлодках же маленькие реакторы, удобные, типа, почему нельзя такие строить в обычных, не знаю, там, грубо говоря, в городе поставил и все. Нет, там, смотри, и это. Как бы, в чем проблема-то? Ну, по ТЭС-то есть реактор, который стоит на рядокол. <свят> ну вот, грубо говоря, да. То есть маленький, компактный, мы можем его, не знаю, у себя на заднем дворе, грубо говоря, поставить. И ну, это очень грубо говоря. Ну, потом, очень в грубо. будущем, наверное, когда-нибудь такое случится. Вот. Но ну, я говорю, что почему нельзя? вот Оказывается, можно. Да? Оказывается, уже даже частники проявляют интерес. Получается, в России, наверное, тоже будут скоро. В России с законодательством все очень сложно. А, то есть проблема именно характера бюрократического. Да. А, ну, вот, собственно, мы э, к тому, где атомные технологии еще применяются, то, что они применяются вот активно э, на ледоколах, различных военных судов. Пока есть они только... Ну, ледоколы есть только у России. А военные Атом, суда... Атомные ледоколы. Атомные ледоколы, да, атомные ледоколы. Атомные подводные лодки и авиакры, как они называются? авианесущий которые... крейсер авианесущий да. Авианесущий Авианос... это... <свят> крейсер это у нас. <свят> <свят> <свят> да, да, да, а вот у нас, <свят> <свят> который... Ну, вот, вот. <свят> у нас он не авианосец, а он авианесущий, авианесущий крейсер. Я а разница, знаю да. но, наверное, она как-то есть. Вот. вот они есть не только у нас, они есть у американцев, у французов, у Великобритании. Наверное, у китайцев есть. Ну вот совсем недавно ты как раз на одном из ледоколов плавал на на, на се... ходил. Ходил, <свят> да. Ходи, ходил на Северный полюс. да, И это так называемые ледоколы знаний. Вот расскажи немного, что это такое, кто это организует, кто туда ходит. Да, смотри, это хороший проект, но я ходил еще тогда, это был не ледокол знаний. Была следующая история. В 2020 году атомная отрасль отметила свое 75-летие. Атом там отрасли россии в смысле и тогда было очень много разных инициатив госкорпорация активно пыталась рассказать о том что сделано что она себя представляет сейчас и вот тогда и появился проект идея того что надо наверное продемонстрировать возможности ледоколов и отправить но был прототип в девятнадцатом году исполнился был юбилей атом флота было принято решение, что а, случится такой рейс, дети со всей страны отправятся на Северный полюс. Вот. И... А... Поставщиками детей, я сейчас грубо очень говорю, были несколько организаций. <связать> <связать> несколько организаций, там, вот, допустим, да? РДШ, <связать> там, центр «Сириус», несколько человек прошли uh -huh. вот там, от отца и нужно был педагогический состав, который будет каким-то образом обеспечивать детей <связать> досугом, потому что это, а, это закрытое пространство, б, а, там нет интернета. аниматоров нанять. И, соответственно, очень был высок риск, что могут быть ну, ст странные реагирования ребят, потому что они несовершеннолетние. Ну, две недели в изоляции Здесь, интернет, интернет. да, да 10 совсем... дней без интернета, без связи с родителями, да, в, принципе, в замкнутом изоляция, пространстве. Да. Да. Это как бы такое удовольствие. Вот. И э, вот в качестве такого педагогического работника я туда и поехал. И я как бы, разрабатывал программу как раз а, детей, и получилось все очень хорошо и здорово. И вот в прошлом году было принято решение, что такие рейсы должны быть ежегодными, и а, этот проект называется «Ледокол знаний» и туда уже совершенно открытый отбор, можно было зарегистрироваться на сайте, вот недели две назад стали известны победители этого проекта, который отправятся на Северный полюс в 2022 году. Это прям сайт есть? Да, есть прям сайт, ледокол знаний. Мы поместим ссылочку под видео. Да, поэтому следите регулярно за обновлениями. Насколько я понимаю, этот проект теперь будет регулярным. Это его Росатом, Росатом Флот получается организует а, ну, или Росатом? Флот входит... Росатом. Вот Ру входит в структуру Росатома, а -а -а. да. Я, если честно, я не вдавался в подробности, а -а -а. как это оформлено юридически. А -а -а. А -а -а. Это, не это не на самом деле, подкасты, не да. важно, да. Вот, да, это решение Росатома и Атомфлот. У нас на самом деле уже два гостя, которые уже были. Это Елена Сударикова и Дмитрий Побединский. А -а. Вот они как они раз. Они были кажется в этом году. Да, они а -а -а. вот плавали как раз на ледоколе знаний. Ходили, извиняюсь, ходили, ходили на ледоколе знаний буквально пару месяцев назад. Я хотел про другое спросить, есть же такие частные туры на, на, на ледоколе, где можно купить каюту, э, 50, и частные, да, есть за 50 тысяч долларов, 000 долларов. Да. Есть официальная туристическая компания, у которой есть договор с Атомфлотом. То есть Атомфлот предположил, что, наверное, продажа таких туров – это та еще задача. И нужно обладать нужными компетенциями продажников. И Атомфлот явно не заточен по тому, чтобы продавать. Поэтому у них там есть какой-то эксклюзивный договор с туристической компанией. По-моему, «Поседон» называется. Я, сейчас не могу ошибаться. Ну, это легко гуглить, она одна. И большинство таких... Посетителей Северного полюса, это иностранцы, которые uh -huh. действительно готовы заплатить там, много ну, денег за то, чтобы долларов, ну, это эксклюзив. Так, да. Получается, а дети могут бесплатно да. Потому что, ну, Росатом обеспечивает Плюс еще они как, в каких-то конкурсах Участвуют, получается, что пройти да, да. Там, э, Там в течение для... месяца нужно было выполнять задания Набирать какое-то количество баллов а, Насколько нет. я знаю, то что еще победители Олимпиад э, каких-то а, образовательных это является, да. да, то есть дети, которые Хорошо учатся, вот, участвуют Хочи, в Олимпиадах они могут Два поместить. варианта, либо вы участвуете В Олимпиадах, либо вы зарабатываете 50 тысяч долларов и можете поехать на себя Лучше делать и то, и другое Как раз про еще и ледоколы. У нас сейчас достаточно активно страна строит атомы, атомные ледоколы, причем строят их так скажем нового типа. Да. И если первый ледокол Ленин Мог ломать лед толщиной где-то 2,5 метра, то сейчас ледоколы способны ломать там, чуть ли не 8 метров уже. До 4. Лед... А официально заявляется. Не, ну это, это я про mm -hmm. не про тех, кто сейчас опускается, а про самые мощные передовые. <смех> да, перед... Они и так на самом деле, вот uh -huh. любой новый ледокол, который сейчас спускается, он уже самый мощный, когда-либо строившийся. Но там к 30-му году будут какие-то совсем это... гиганты. Да, проект называется лидер. А, — Сейчас все ледоколы, которые сейчас строятся, они строятся в Петербурге, лидер будет строиться наверх, по-моему, Владивостока, а -а -а. было принято такое решение. — И вот он 4 метра будет льнить. а вот сейчас, нынеш... вот сейчас нынешние ледоколы серии 22220, у них же там есть а -а -а. своя классификация, вот эта серия Легко называется 22220. А, вот есть уже Арктика, потом появится Сибирь, Урал, Якутия. Ага. О, Якутия, класс. Да-да-да, уже известные названия ледоколов. Они Акутии, уже да. как физически существуют, там совсем ага. скоро будет спуск на воду у них. Но после этого там еще очень много Всяких испытаний Спустя На воду не равно так, хода, вот испытания, да. Это получается ледокольный флот У нас такой пополнится А вот сейчас же получается, Дай про ледоколы еще это, Вот э, лидер Это вот, ну, Что тебе про него известно вот, Может что-то расскажешь Не секретное а ну, — вот я, вот, я видел э, его э, макеты, я видел его в рендерах. — Чем он будет отличаться да. от э, всех предыдущих? А, — Насколько я понимаю... Там будет больше его мощность, он будет физически крупнее, чем нынешний ледокол, соответственно, клея после него будет больше. Ледоколы уже нужны для чего? Для uh -huh. того, чтобы пробить лед, чтобы дальше торговые корабли, у которых нет э, ледокольного необходимого уровня. Сюда. Суда. Суда. Чтобы они могли идти и круглогодично обеспечивать проход грузов через северную пути. И сейчас мы столкнулись с тем, что… А, — Существующий парк ледоколов, его недостаточно. А, они, во-первых, уже такие возрастные, во-вторых, два из них — Вайгач и Таймыр — это ледоколы, которые изначально создавались для того, чтобы выходить, конечно же, в море, но и главная задача — у них не очень большая осадка, и поэтому они могут заходить в верховье рек а. сибирских. Вот, — а, и... а чем это важно, вот расскажи. Можно. То, что обы обычно, то есть получается, в принципе, любой атомный корабль, он очень тяжелый, невероятно. И... Well, собственно, этим весом он и, и да, ловит да, А, его, а, а как, и... как работает атомный ледокол, который при этом с низкой осадкой? Смотри, то же самое все происходит, просто он не может сесть на мель. Это важно почему? Потому что очень много сейчас на севере них работ. И нужно обеспечить доставку продуктов. Только вот. и за этого надо заходить в верховье рек, чтобы до необходимого а там, города достигать. Я, я про это как раз глубоко, каким да. образом они. Ну, то есть, реки-то явно Тоньше, да, да, да, менее глубокие, ну, вот чем и, там, и они могут прорезать до дна. А почти… В смысле, они будут прорезать дно? Нет, нет, нет. Я кому и говорю, что это есть риск они не такие глубокие, как море, и поэтому большие ледоколы, там, например, э -э сесть в этот... «Новая Арктика», Нет, она может не дойти до нужного порта, она сядет Да на это мир. все ясно. Я спрашивал про то, каким образом эти не будут садиться. Потому что у них осадка низкая. Она, они маленькие, они глубоко не... У них вот эта, как называется, штука, которая центральная, которая самая глубокая, вот она настолько глубоко, она до дна не достает. Вот и все. Пройдут они через рейки, доставят продукты. Я... Короче, они просто <с легче, чем остальные. Правильно я понимаю? Легче. Вот, в этом был мой... Я пытался понять, каким образом они легче, но самое главное, у них центр тяжести находится таким образом, что они не очень глубоко находят... Их подводная часть не очень большая. Все поняли уже. Но при этом это есть техническое ограничение, потому что для них очень опасен любой волнение на воде. Мы, а, мы, как раз, когда мы возвращались из Северного, Северного полюса, я сейчас расскажу Байк, это был 2019 год, это был август, мы до Северного полюса дошли, было замечательно, а на обратном пути мы попали в шторм. И капитан Дмитрий Викторович Лобусов понял, что большое количество детей, и лучше <coughs> этого избежать. И он изменил маршрут, и мы шли вдоль а, новой земли для того, чтобы вот, как бы, обойти фронт. Но все равно нас а, застало. И это очень странное ощущение, потому что когда находишься внутри, у нас как раз что игра «Что, где, когда?». Елена Потанина прекрасно с Валдисом Пельшем были тогда у нас на борту, и Елена проводила игру «Что, где, когда?». И в какой-то момент я наблюдаю своего коллегу, который отвечал за техническое обеспечение всего. Он реально цвета. Ему вот, я понимаю, что он так вот скатывается, ему становится плохо. А я ничего не понимаю. Я подхожу к нему, говорю, Виталь, что, что, что случилось? Он такой, неплохо, я не понимаю, чего. А, я выхожу и понимаю, что нас вот так вот на самом деле mm. болтает. А мы этого даже не видим, потому что а, мы находились внутренних помещениях, mm. и мы не видели, что идет эта качка. А он так устроен, как бочка. Он ага. очень плохо сопротивляется вот этим колебаниям, поэтому открытая вода для ледокола, особенно для ледокола вот этого Таймыра байкач очень, да. очень неприятная история, ага. вот, а как только заходишь до кромки льда, дальше ага. просто вот как по маслу. Ты, получается, на Северном полюсе не так много людей побывала там? Расскажи mm -hmm. о своих впечатлениях, что тебя больше всего там поразило, удивило или вообще ничего. Хоровод вокруг магнитного... Не, магнитный не так. находится. нет, он сейчас от Канады в России, кстати Скоро уже будет на побережье Якутии. Ну, первое, я впервые столкнулся с тем, что такое полярный день, когда у тебя солнце не заходит вообще, у тебя круглосуточное светло. Это очень необычно. Второй момент – отсутствие связи. Я уже очень давно не был в ситуации, когда ты 10 дней не заходишь в Инстаграм, в Фейсбук, никому не звонишь. Это невероятный Передаваем опыт. Ощущение, да? Да, это правда очень интересно. Третий момент это... – это очень красиво. Это вот эти какие-то невероятные 50 оттенков серого, которые там, например, белого. <с <с серого, там белого, серого, иногда черного, иногда синего. Там белые медведи, которые бегут там по острову. Но при этом в какой-то момент стало так страшно, что все это исчезает. А -а -а. Потому что изменение климата наблюдается как раз быстрее всего вот в арктике. Да, в полярных... И вот я там общался с капитаном, с другими моряками на их памяти вот за последние 15 лет глубина льда, Пошла. как низко он опускается, а -а -а. они уже видят эти изменения. И когда там я смотрел на медведицу с двумя медвежатами, я вспомнил что до этого я общался с, каким, с одним из биологов, и на мой конкретный вопрос, типа, есть ли шанс, что они выживут? Но он сказал нет. И вот это осознание, оно... Ну, то есть они Это... исчезнут, да? Они исчезнут. Ага. У, них исч... у, них, а, меня... у них нет, не остается ареала обитания, у них нету кормовой базы. Вот. Ага. Поэтому вот мы сейчас наблюдаем, как эти невероятно красивые животные, они вот на наших глазах скоро их не останется. А, к сожалению. Дай бог, чтобы он ошибался, этот биолог, ага. но, судя по всему, судя по тому, как зашло, все прошло в Глазго, а э, да. серьезно мир пока еще не готов кооперироваться. Их надо того, туда свозить, делать. на Северный полюс. Вот. Этого не на ледокользе. Но самое главное, конечно, помимо этих грустных мыслей про хрупкость всей планеты Земля, самое яркое ощущение – это то, что детям это делать было нельзя, а взрослым можно. А нам разрешили искупаться Паться, в прорубе. Да, да. И в тот момент, когда я опускался в воду, а ты раздеваешься тебя привязывают, потому что непонятно, каким образом отреагируется да, организм, может, ты можешь да. потерять сознание там, и так далее, поэтому тебя должны вот вытащить из воды. Да, Тебе может, привязывают да-да-да. Но там самое главное, чаще всего люди ныряют с головой по привычке, как это привычно делать там в море или в, в реке, и от этой резкого перепада температур а, у тебя сужаются uh -huh. сосуды, и тебя может просто вырубить. Uh -huh. а, ну, я, мне сказали, я стараюсь следовать рекомендациям, я медленно погружался в воду, и в какой-то момент, когда я отворачиваюсь от, от льдины а, и пытаюсь плыть по открытой воде, я вдруг увидел, что с противоположной стороны Мишка. за ледоколом лежит тюлень и смотрит а -а -а. на меня. И вот это, конечно, было совершенно потрясающе. Не, не, просто невероятное было ощущение, что вот ты очень близко к реальной дикой природе. Потому что там в средней полосе России ты уходишь в лес, и риск, что ты видишь там кабана, волка, там медведя, ну, он почти нулевой. А вот тут и ты еще гость они mm -hmm. животные гости в нашем мире, а ты пока еще гость в их мире. Вот это, конечно, нере нереальное ощущение. Mm. Вот Так вот. У тебя какой-нибудь Завершающий вопрос есть? Да нет. Правда, на технологии ты хотел поговорить. Да, просто вот. Uh, Где они применяются? Ну, uh, у нас. Насколько я понимаю, это. Yeah. Да, да, у нас задать вопрос. Да, да, да. Я Сколько, 10 минут назад, хотя ну, <с <с ладно, <с ушли в другую тему. Да. Ну, давай как завершающий вопрос, потому что время у нас кончается. В каких областях, так скажем, в данный момент наблюдается наиболее активное развитие атомных технологий. И, в принципе, может быть, в том числе то, о чем ты как раз хотел сказать, в каких областях уже применяется. Ну, то есть, можно в таком блиц-формате перечислить. Ну, ну первое... условно, а где, кроме на данный момент, применяется и где будет еще применяться? Первое и самое главное – это, конечно же, ядерная медицина. С помощью радиоактивных веществ мы можем диагностировать и лечить многие заболевания, прежде всего, онкологические. Ни для кого не секрет, что в развитых странах, например, в Японии, онкология уже опережает сердечно-сосудистые заболевания по причине смертности. Врачи шутят, что каждый из нас рискует дожить до своего рака. Okay. Вот, поэтому это, там, нужно к этому привыкать. Это неизбежность. И многие виды рака мы уже сейчас можем лечить, либо обеспечивать больше и более высокое качество и больше продолжительность жизни. Если вдруг вылечить, мы этого не можем. Блин, что то на, на скрининг захотелось сходить? А, в этом смысле будь осторожен. Облучат Большинство девичь. специалистов говорят, что скрининг иногда бывает опаснее, -диагностика, чем текст, который да, чем, чем данные, которые могут дать. Поэтому сначала посоветуйтесь с врачами с хорошими а, расскажи там они зададут вопросы про ситуацию в стране там есть в семье точно если там другие заболевания если есть наследственность да, там, я это, уж подумал это, это, да. типа а вы точно врач вот а, вторая область это сельское хозяйство мы наверное каждый из нас видел приходя в какой-нибудь магазин не очень дорогой на прилавках у нас часть продуктов гниет, с плесенью и так далее. Вот плесень – это грибок, его можно убивать. Подвергая продукты питания не, не очень большой дозе облучения, мы убиваем грибок, при этом сами продукты не становятся радиоактивными, они по-прежнему безопасны, но при этом срок хранения у них резко увеличивается. Например, 40% масок во всем мире сейчас стерилизуются с помощью как раз радиацион, радиационных технологий. Точно так же стерилизуются медицинские приборы. Не все, не везде, то есть не факт, что если там недавно вам делали какие-то процедуры стоматологические, что их дезинфицировали с помощью радиации. Но очень многие приборы проходят обработку радиационную. Дальше. В странах, которые близки к экватору и к тропикам, большая угроза для них – это насекомые, которые могут быть источниками, переносчиками серьезных заболеваний. Малярия, э, лихорадки всевозможные и так далее. А, поэтому в таких странах создаются специальные биофермы, в которых выращивают этих насекомых. Их подвергают стерилизации, выпускают на волю, и после этого, смешиваясь с естественными комарами, они вроде как занимаются сексом, но при этом потомство не дают. И, например, в Сенегале таким образом была снижена популяция опасных комаров на 98%. Да, так были с малярией. Вот-вот-вот. Uh -huh. То есть это тоже очень важное направление. Следующий момент, подвергая радиационной обработке некоторые материалы, мы можем менять их свойства. Таким образом, например, продвигается модификация резина, которая используется в экстремальных ситуациях, для челноков, например, или для других вещей. То есть есть резина, ее подвергают радиации, и она меняет свои свойства. Она становится более прочной, и тогда можно делать ее слой тоньше. Она становится легче, что важно, например, для спорта. А, или другой пример когда мы там используем электрокабели а, я сейчас боюсь напутать какой именно материал а, используется какой именно металл угу. но его тоже подвигают радиации у него вдвое двое раза увеличивается проводимость а, проводимость да. а, но это то что существует а из того что так скажем в перспективе планируется в перспективе но ну, лично для меня это а, два направления первое это то то, что я все-таки очень надеюсь что мы сможем воспроизвести процессы которые происходят в звездах и термоядерный дадим, синтез, да, термоядерный синтез. А, у нас такие эксперименты проводятся и в россии и в китае и в корее и в великобритании просто хочет создать <с. так скажем термоядерный реактор в россии? А, Или это у нас термоядерная установка есть например в подмосковье в тринити не но ну это а, экспериментально да, да, да. Да, да. а пока сейчас все экспериментальные я, я знаю я про то что если в принципе такой скажем условно план там на 50 лет вперед создать в россии вот установку наподобие тер я думаю но ну поскольку вклад научный в, в ИТР, на всякий случай поясню ИТР это международный термоядерный экспериментальный реактор который строится во франции его строит 35 стран включая россию и он очень интересным образом устроен Страны вкладываются не деньгами а технологиями и на выходе если все выгорит то каждая, страна, топливо, в смысле, послал, да, да. то каждая страна получит полный комплект документов, чтобы в точности воспроизвести такую установку а, у себя. Вот, поэтому я думаю, что да, и вклад научный Русатома очень высокий. Есть некоторые установки, которые ну, просто уникальные. И мы не просто там поставщики сверхпроводников, мы еще и инженерно многое делаем узлы. Например, там плазму нужно догревать до очень высокой температуры, и устройства, которые там несколько способов нагрева, и в том числе и специальное устройство, очень напоминающее огромные СВЧ печи. Так вот лучшие вот эти вот СВЧ печи, я сейчас грубо их назову, они производятся в России в Нижнем Новгороде, и такие же печи должна поставить Индия и Италия по договору. Они воспроизвести эту систему не могут, и, скорее всего, они закажут ее у Нижнего Новгорода, получат себе, а потом отправят во Францию, что они выполнили свои обязательства. Это вот первое. А вторая вещь? А вторая вещь – это, конечно же, космос. Ядерный буксир, Ну, сейчас вроде как обещают, что нам в ближайшие несколько лет представят ядерный буксир, но я подозреваю, что нам захочется в космос перевозить не только грузу, но и людей. Поэтому, наверное, очень важно создать какую-то установку, которая будет реализована требовать минимум биологической защиты, чтобы все-таки а, дорога на Марс была не в один конец. Ага. Спасибо, что да, пришел. Спасибо, Очень по спасибо просто, что, что позвали. Очень интересно да. про атом и вообще про все, что с этим связано. Спасибо. спасибо. Да, спасибо.